Привет-привет! Сегодня у нас тренировка на все тело из цикла восстановления после родов. Другие тренировки цикла ты можешь найти по ссылке в описании видео. Обязательно подготовь воду, так как пить во время тренировки можно и даже нужно. Для выполнения упражнений тебе не нужно никакое оборудование, только фитнес-коврик, либо если у тебя нету коврика, ты можешь а, заниматься на чем-то мягком, например, на ковре, либо сложить полотенце в несколько раз под колени, чтобы было комфортнее, А мы начинаем, конечно же, с разминки. Ноги на ширине плеч. И мы переносим вес тела с одной ноги на другую. Мягко, без топота, без падения на пятку. Переносим вес тела с ноги на ногу. И вращение рук по большому кругу вперед. И назад. Как в школе прям. И еще раз. Вперед. И назад. Разогреваем суставы, связки, мышцы. Разгоняем кровь по телу. Вращение в локтях. Продолжаем двигаться на ногах. Готовим тело к дальнейшей нагрузке. И еще раз. И в обратную сторону. Кисти. Кисти. Разминаем хорошенько кисти. Мы будем сегодня на них упираться. Закончили вращение корпуса. Наклоняемся максимально низко. Колени не сгибаем. Динамическая растяжка. Закончили в другую сторону. Закончили ноги вместе, вращаем коленями и в другую сторону. И еще голеностопы покрутим в одну сторону, в другую, поменяли ногу в одну. И в другую сторону закончили упражнение мы будем выполнять блоками по два по три подхода каждый блок первый блок у нас упражнение на ноги и первое упражнение у нас приседание плее. ноги шире плеч носки развернуты в сторону где-то на 45 градусов плечи назад и вниз спина ровная. из этого положения мы приседаем и одновременно наклоняемся то есть у нас идет движение только в тазобедренном суставе. И в коленях мы опускаемся вниз и возвращаемся обратно. Важный момент, когда ты поднимаешься вверх, следи за тем, чтобы колени не валились вовнутрь и не оттопыривай назад попу. То есть у тебя не должно быть вот такого вот движения. Бедра должны быть в нейтральном положении. Опустились, поднялись. Таких мы делаем 12 медленных повторений. Готово? Погнали. Один. Медленно вниз. Два. Медленно вниз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. И следующее упражнение. Приседания ножницы. Мы отшагиваем одной ногой назад совсем чуть-чуть. То есть в выпадах мы отшагивали далеко. Сейчас мы отшагиваем чуть-чуть, просто чтобы убрать нагрузку с этой ноги. И, собственно, приседаем, опускаемся вниз. Колено следи за тем, чтобы оно не двигалось слишком сильно вперед. То есть у тебя не должно быть вот такого движения. Старайся сохранять его над стопой и смещать ее с тела назад. Опускаемся и возвращаемся обратно. Таких мы делаем по 10 медленных повторений. Работаем. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, поменяли ногу и работаем. Один два, три, четыре, чуть не упала, пять, шесть. Если тебя расшатывает и ты падаешь, семь, ты можешь придерживаться за что-то рукой. восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем пару секунд. Повторяем еще два раза. Готовы? Погнали. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Пару секунд отдыхаем. И у нас приседания ножницы. Готово? Работаем. Отшагнули назад слегка. И приседаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, меняем ногу и продолжаем. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем. И у нас еще один подход. Надеюсь, тебе не слишком тяжело. Если тебе очень тяжело, это нормально. Тебе может быть тяжело после родов. Блин, потому что ты родила ребенка. Твое тело выполнило такую тяжелую работу. Эм, ну, как бы колоссальную работу. Ему надо восстановиться. И это нормально, что ты стала намного слабее, чем была до беременности не надо себя там как так корить и думать о блин я слабачка и вот это вот все вот этого не надо ты классная ты здесь ты уже начала работать над собой ты молодец И не смей думать по-другому а у нас еще один подход и приседания влияет погнали Один. следим за тем чтобы колени не валились вовнутрь это третий подход мышцы начинают уставать Три, четыре, пять. Поэтому сейчас особенно важно следить за техникой. Шесть, семь, восемь. Если у тебя слишком большая нагрузка на колени, просто шире встань. Девять, десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. Пару секунд отдыхаем. И у нас приседание ножницы. Готовы? Делаем отшаг и работаем. Один, два, три. Старайся присесть. Максимально низко. До параллели бедра с полом. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Меняем ногу. И продолжаем. Один.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 Закончили. Отдыхаем. Пьем воду. Закончили блок на ноги. И переходим к блоку на верх тела. Очень важно тренировать все тело. А Мне не только, только проблемные зоны. И... Второй блок мы переходим на пол. Первое упражнение у нас мы будем смещаться назад. Мы стоим в упор лежа. Здесь очень важно. Мы не торчим попой вверх, не висим вниз. И у нас нет вот такого красивого прогиба. Бедра в нейтральном положении. И из этого положения мы смещаемся назад и вперед. Стоим пару секунд. Снова смещаемся назад. И вперед. Это довольно сложное упражнение. Не переживай, если у тебя сразу не будет получаться. Просто старайся его сделать. Оно очень крутое. Оно тренирует плечи, руки, кор, пресс. Все вот это вот. Оно очень круто тренирует. То все, что у тебя как раз ослаблено. Спину. 8 повторений. Готово. Работаем. Сместились назад и обратно. И еще раз. Два. Три. Четыре. Живот держи жестко. Пять. Поджатым. Шесть. Как будто бы ты пытаешься подтянуть пупок к позвоночнику. 7. Но опять же не втягивай живот А именно держи его поджатым 8 Закончили И второе упражнение Не знаю как его назвать Мы стоим на четвереньки Здесь тоже важно У тебя нет вот такого вот прогиба Спину ты не округляешь Позвоночник в нейтральном положении Ровный от копчика То есть от копчика до макушки Прямая линия Живот поджатый Смотри, сейчас он у меня расслабленный, видишь, так как бы чуть-чуть висит. И вот поджатый. То есть мы тянем, мы не втягиваем живот наверх, диафрагмой, когда ты втягиваешь живот, а именно пытаемся пупок подтянуть к позвоночнику, поперечной мышцей живота работаем. К позвоночнику и обратно. К позвоночнику и обратно. Тебе очень важно научиться контролировать эту мышцу. Даже если не получается, просто помни об этом и старайся. Итак, Дали на четвереньки, поджали живот. И из этого положения мы упираемся на носочки поднимаем колени в воздух совсем чуть-чуть. То есть здесь очень маленькое пространство. То есть ты не поднимаешься вот так, попа вверх не торчит. Старайся, чтобы у тебя остался корпус параллельный полу. Представь себе, что на тебе стоит там бокал вина красного, а ты на белом ковре. То есть ты просто поднимаешь воздух колени и в таком положении мы стоим. Готово? Встали на четвереньки, поджали живот, подняли колени и стоим. Просто стоим в статике. Дышим глубоко. Стоим, не жалеем себя. Колени максимально близко к полу, но не на полу. Еще пару секунд и закончили. Фух. Кажется, легкое упражнение, но оно реально, если ты стоишь правильно, оно держит, тренирует весь твой кор. Отдохнули. И повторяем еще раз: у нас смещение. Если тебе не хватает отдыха, ты можешь ставить на паузу, отдыхать чуть-чуть дольше, но не дольше 30 секунд. То есть не превращай тренировку в отдых. Давай, погнали. Один. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8. Закончили. Пару секунд отдыхаем, расслабляем кисти. Если для тебя еще это очень тяжело, а по ссылке другие тренировки из этого цикла ты можешь начать с первых. Они будут немножечко полегче. Я вообще рекомендую начинать с них. Если тебе сильно легко, ты можешь переходить уже на другие тренировки. Итак, мы стоим на четвереньки. Поднимаем колени и стоим. Живот поджатый. Дышим, не жалеем себя. Еще чуть-чуть пару секунд и закончили. Отдыхаем. И у нас еще один раз. Ты уже должно чувствовать плечи. Предплечье может быть. Готова? Погнали. Упор лежа. Поджали живот и смещаемся и обратно. Смещаемся и обратно. Три. Четыре. пять, шесть, семь, восемь. закончили. расслабляем кисти и на четвереньке встали, подняли колени, погнали. Стоим, живот держим поджатый, дышим, колени в воздухе. Стоим, стоим, стоим, стоим. Еще чуть-чуть и закончили. Фух, мы закончили второй блок. И переходим к блоку на кор, не говорю на пресс, потому что э, после родов первый год я вообще не рекомендую качать пресс. У кого-то может быть диастаз, у кого то даже нет диастаза, все равно белая линия живота ослаблена, поэтому лучше стандартное скручивание не делать первый год вообще, поэтому пресс мы не качаем. Ну собственно, нам не нужно качать пресс, потому что он не отвечает за плоскость живота. И все равно работает в статике, в других упражнениях. Нам важно, мы тренируем кор. То есть нам важно тренировать не только вот эту красивую мышцу, которая спереди, а очень важно тренировать поперечную, которая там под ней, вот такая большая. Именно как раз она отвечает за плоскость живота. Она отвечает вот за это движение, которое я объясняла, что мы тянем пупок к позвоночнику. Вот эту мышцу, косые мышцы живота, облики, спину, в общем весь кор. Нам надо тренировать, нам надо укреплять, потому что после родов эти мышцы у нас ослаблены. И первое упражнение у нас ягодичный мост, точнее шаги из ягодичного моста. Упражнение почему-то считается на ягодице, но в нем очень-очень сильно задействован кор. Мышцы тазово-дна, так что... Это очень крутое упражнение для плеч, упираемся жестко на пятки, поясница прижата к полу, у тебя быть не должно, ты прижимаешь поясницу к полу и у тебя как бы приподнимается лобок, руки поднимаем вверх, из этого положения мы поднимаем э, бедра вверх, но начинаем слабка, то есть так как будто бы мы за лобок подвешены вверх, и оно нас тянет. То есть мы не вот так поднимаемся, поясницу прижали к полу, лобок приподнялся и мы поднимаемся вверх. Поднимаем ногу, опускаем, поднимаем ногу, опускаем и опускаемся вниз. Поясница. Сначала ложится поясница, только пол. Готово? Погнали. Поднялись. Шаг. Шаг. Опустились. Один. Поднялись. Шаг. Шаг. Опустились. Два. Поднялись. Шаг. Шаг. Опустили. Три. Шаг. Шаг. Опустились. Поясница ложится. Первая. Четыре. Подняли. Шаг. Шаг. Шаг. Пять. Шаг. Шаг. Шесть. Шаг. Шаг. Семь. Подняли. Шаг шаг 8 подняли шаг шаг 9 и еще один раз шаг шаг 10 закончили и следующее упражнение подъем ног лежа на боку мы ложимся на бок Упираемся на локоть, упираемся на ладонь. Из этого положения мы поднимаем ноги вверх и опускаем обратно. Очень короткое движение, но оно довольно сложное. Старайся не скручивать. То есть ты стене разворачиваешься вот так. Ты находишься абсолютно на боку и приподнимаешь ноги немножечко вверх. Таких мы выполняем по 10 повторений. На каждую сторону готово. Погнали. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Меняем сторону. Эти упражнения безопасны при диастазе. Вся эта тренировка, вообще все мои тренировки после родов, безопасны при диастазе. Готово? Работаем. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем и повторяем еще два раза. Готово. Ложимся на спину. Плевица прижата к полу. Руки подняли. Пятки на ширине плеч. И работаем вверх. Шаг. Шаг. Опустились. Вверх. Шаг. Шаг. Опустились. Старайся, чтобы когда ты делаешь шаг, тебя не перекашивало в сторону корпус. Три. Помним про живот. Четыре. Мы держим его поджатым, жестким. Пять. Поясница ложится первой. Шесть. То есть всегда, когда мы лежим на полу, поясница должна быть прижата к полу. Семь. Восемь. Девять. И еще один раз. Шаг. Шаг. Десять. Закончили. Поворачиваемся на бок. И поднимаем ноги. Можно их чуть-чуть согнуть в коленях, если тебе сложно держать их прямыми. Готово? Но главное не разворачивайся. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если тебе давит в бедро, пол пол давит, ты можешь подложить сложенное полотенце, либо подушечку, что-то под бедро, чтобы тебе не было некомфортно. Ничего плохого в этом нету. Потому что мне конкретно давит. Готово? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем. И у нас еще один раз. Надеюсь, тебе нравится тренировочка. Если нравится, ставь лайк. Подписывайся на мой канал. У меня много классных тренировок. На инстаграм мой подписывайся. Я много чего рассказываю там. Про питание, про похудение, про тело вообще. В общем. Ничего полезного. Ноги на ширине плеч. Руки подняли, поясницу прижали к полу. И работаем. Шаг. Шаг. Подняли. Шаг. Шаг. Два. Подняли. Шаг. Шаг. Три. Подняли. Шаг. Шаг. Шаг. Четыре. Шаг. Шаг. Пять шаг, шаг, шесть, подняли, шаг, шаг, семь, подняли, шаг, шаг, восемь, шаг, шаг, девять, шаг, шаг, десять Закончили. Поворачиваемся на бок и работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем в сторону. И. Продолжаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Фух! На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Я рекомендую после нее сделать легкую растяжку. Вот в этом видео ты можешь найти пример. И не забывай, что одной тренировки недостаточно, очень важно, для результата нужна регулярность. Не обязательно тренироваться каждый день, 3-4 раза в неделю вполне достаточно, главное делать это регулярно. Пока-пока!